поджарки вот ну что такое злобненький? вот она поджарка <говорит> вот он маленький такой <говорит> от ушек черных еще Ой, какой ты голубоглязенький, ой, какой ты голубоглязенький. А сейчас я это. Почти все голубоглазницы, по-моему. Вот у этого с рыженьким голубые глаза. А у того какие глаза? Да-да-да. А у того нет, у того нет. У того какие-то. Удобно какие-то розовые. Ну все.